Уважаемые друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский. Сегодня мы вновь встречаемся с Максимом Петровым, человеком, который в теме фондового рынка инвестиций разбирается просто невероятно глубоко и интересно. Да, вы приводите данные, в основном у вас здесь США. Я думаю, нас сейчас, наши зрители спросят, ну а в России-то что? В России так же ли, в таких же ли объемах печатаются деньги в пропорциях? Или какая ситуация в России? У России нет необходимости печатать денег, потому что есть золотовалютные резервы, которые с одной стороны просто можно дать, да, и для этого печатать денег не нужно. А второе, когда ты печатаешь деньги, у тебя должен быть с одной стороны спрос на эти деньги, ты не должен бояться, что эти деньги уйдут из твоей страны, а у нас есть такой страх, да, что мы сейчас денег дадим, а люди просто там возьмут, переведут это куда-нибудь из России, да, и мы все, все свои резервы потеряем третий момент, когда ты печатаешь деньги, их должен кто-то покупать. То есть вот напечатанные доллары, так как он является мерилом всей стоимости всех сырьевых товаров, его в принципе покупают. Если мы начнем печатать рубли, кому нужен рубль? В этом как бы заключается основной вопрос. И я часто слышу вот эти вот комментарии, когда я смотрю глобально, то люди говорят, зачем нам Америка, зачем нам статистика американская, европейская, японского банка? Когда мы живем в России, нам нужно принимать решения в зависимости от того, что делается в России. Но, ребят, просто поймите, Россия это, ну, как бы больно это не было, но нужно признать, что это просто большая нефтяная корпорация. То есть, когда цены на нефть высокие, то нефтяная корпорация под названием Россия зарабатывает много. И всем работникам, в кавычках работникам, да, гражданам России от этого становится хорошо. То есть, давайте вспомним нулевые когда цена на нефть там, с 1998 года с 14 долларов, 12 долларов за баррель выросла там, до 140 долларов за баррель в 10 раз, все мы вроде бы внешне да, почувствовали, что мы стали жить хорошо, в 10 раз лучше начали жить, то есть у нас росли доходы, курс доллара был там 25, 26, 27 рублей за доллар, да, 30 рублей, все мы ездили в Таиланд, потому что там можно было купить все то же самое, что и в России, только в два раза дешевле. Потому что, опять-таки, были высокие цены на нефть. И поэтому мы должны смотреть на Россию в контексте того, что происходит в мире. Мы смотрим на Россию в контексте цен на нефть. То есть нужно понимать, что, что будет с ценами на нефть. Через эту призму, соответственно, прогнозировать, хорошо ли нам будет или плохо. И здесь, получается, есть две вещи, которые для меня являются важными и ключевыми. Первое. Вот то, что я показал, да, то есть инфляция замедлилась, мировые центральные банки печатают деньги, предоставляют ликвидности, это есть бомба замедленного действия, да, с часовым механизмом, только мы не знаем, насколько поставлен таймер, что инфляционный шок в мире, он, в мире он реализуется непосредственно, да, как только увеличится скорость обращения денежных средств, а по мере выхода из карантина инфляция будет, она будет в Америке, в Европе, но ну, она на самом деле будет экспортирована во весь мир. В этом плане цены на сырьевые товары номинированы в доллар. Увеличив размеры активов на балансе Федрезерв, таким образом уже де-факто обесценил доллар на 64%. То есть вот этот вот инфляционный шок, инфляционный риск, он будет в том числе закладываться в цены на нефть. И мы можем получить ситуацию, что даже рост спроса на нефть как такового может и не быть, это гипотеза сейчас, но цена на нефть будет расти, потому что цена на нефть номинирована в долларе. А доллар, в свою очередь, ослабевает, потому что количество долларов становится больше. И поэтому цена на нефть вырастет не из-за баланса спроса и предложения, согласно рыночным законам, а вырастет просто из-за того, что она номинирована в долларах, а долларов напечатано там плюс 64% к тому, что было еще в начале года. Второй момент, что... По поводу, опять-таки, напечатанных долларов и того, что происходит. Снижается потребление и ну, то есть объемы сокращения нефти, которые наблюдаются в России, в частности. да, То есть, вот соглашение ОПЕК, которое все-таки было подписано. Консервируется большое количество скважин. Геологоразведка, практически все компании мировые, они заявили о том, что они прекращают геологоразведку. Они прекращают бурить новые скважины. Мало того, старые скважины, традиционные в России в которых низкий гебет, они соответственно дают, ну то есть их восстановить практически будет нереально. И в конечном счете через полтора-два года мы можем столкнуться с тем, что будет ограниченное предложение нефти. У нас, соответственно, часть скважин, причем значительная часть скважин, мы не сможем просто их восстановить. А геологоразведка бурение новых скважин не производится. И здесь будет естественный ток объема добычи. Ну и третий фактор, да, вот давайте мы возьмем ситуацию. Вот вы Китай, к примеру, да. почему я говорю про Китай, потому что в современном мире, если американское общество, это общество потребления, которое потребляло очень активно на кредитные деньги, то Китай в последние 10-15 лет стал таким вот работягой, да, в котором создаются прибавочные стоимости и аккумулируются. То есть там создаются производства, Китай получает вот эту вот прибавочную стоимость, у него есть резервы. Резервы в американских трежекс в американских облигациях. И при этом вот вы являетесь Китаем, у вас резервы хранятся в американских облигациях, в американском долге. И многие там обвиняли Кудрина, когда Россия размещала обли... в облигациях американских такие объемы средств, говорили лучше в экономику практике. Это очень важно, потому что самым ликвидным инструментом является американский трежекс в мире. И вот вы сидите. И вы понимаете одновременно две вещи, да? то есть два фактора. Первый фактор – это то, что печатают доллары. То есть то, что вы копили, то, что вы накапливали, ту прибавочную стоимость, которую вы создавались в предыдущие 10-15 лет, вам взяли и просто в моменте обесценили на 60%. Второе, вам президент Соединенных Штатов Америки публично заявляет о том, что Китай должен ответить за распространение коронавируса, что он поставил весь мир в заблуждение, что давал неправильную информацию в ВОЗУ, привел к такой ситуации, поэтому отдельные сенаторы говорят, а давайте мы Китаю не будем возвращать этот долг. И вот вы как Китай сидите и думаете, да, а зачем мне, во-первых, наблюдать за тем, как мои накопленные резервы обесцениваются за счет того, что увеличивается денежная масса США. И второе, мне вообще могут в конечном счете сказать иди лесом мы не будем платить по тем долгам, которые ты держишь». Что в этом случае я буду делать? Продавать? Наверное, нет. Потому что если я начну продавать американские облигации, то в этом случае я могу обрушить рынок и сделать самому себе хуже. Но очень разумным фактом, я думаю, на месте Китая будет ситуация, что я принимаю решение, что новые выпуски облигаций я не покупаю, ну, потому что риски очень высокие, в том числе обесценивание за счет инфляции долга американского. Второе, если я по-прежнему все производственные мощности, ну не все, конечно же, да, но большая часть производственных мощностей мировой экономики находится на моей территории, то в этом случае защищусь-ка я от этой будущей глобальной инфляции посредством закупки сырьевых товаров. Ну, то есть я приду в Россию и скажу, слушай, там, Газпром, я готов у тебя закупать в следующие 20 лет, Газ, по цене, о которой мы с тобой договоримся. Но я хочу дисконт какой-то серьезный. Роснефть, я готов у тебя закупить половину объема твоего добываемого нефти. Но просто в этом случае, когда мы опять идем в экономическую теорию, что есть капитал, да, что есть инвестиции, что есть прибавочная стоимость, когда ты берешь, как капиталист, ты берешь природные ресурсы, ты берешь человеческие ресурсы, ты берешь денежные ресурсы. Соответственно, в процессе предпринимательской деятельности три этих ресурса ты объединяешь. Создаешь некий товар с прибавочной стоимостью, который стоит дороже затрат, которые ты понес, чтобы купить трудовые ресурсы человеческие, природные и, и заплатить за пользование деньгами. И вот в этом создается твой, твой капитал. Да? И поэтому, получается, защитой от вот этой вот инфляции для тебя может стать покупка сырьевых товаров. И поэтому я, наверное, в какой-то степени, да, с определенной долей оптимизма смотрел бы на Россию, но опять-таки, как мы пройдем, вот выживем следующие полтора-два года. Я смотрю на экономику через позицию того, что все равно производители товаров и услуг будут защищаться от будущей инфляции за счет того, что они будут покупать сырьевые товары. А Россия экспортирует товары с низким переделом, да, то есть мы, по сути, поставляем сырье. У нас нет самостоятельного промышленного комплекса, значительного комплекса, который бы перерабатывал сырье. Да? То есть это все равно более прибавочная стоимость, она находится где-то в других странах, но не в России. И с этой, с этой позиций, наверное, Россия в какой-то степени защищена от этой инфляции. Но опять-таки нужно понимать, что глобально мы в стране не, от, не останемся от глобальной рецессии, да, нужно смотреть, как развиваются события. Это вот некий такой глобальный взгляд.